Друзья, вы на канале Samsung Просто. Так, ну в этом видосике мы с вами будем учиться, как убыстрить наш с вами смартфон. Для этого идем в настроечки, в настройки в самый конец, у сведения о телефоне. Дальше сведения о ПО, это на Samsung. У вас, вам нужно добраться вот до этого, номер сборки и стукать, пока не появится. Вот здесь такая вот штучка, которая говорит о том, что режим разработчика включен. Выходим обратно в основное меню настроек и видим, вот параметры разработчика. В параметрах разработчика нам нужна одна команда. Берем и ищем трассировку системы. Вот здесь трассировка, вот она, трассировочка системы. Трассировки системы, смотрите, размер буфера для каждого процесса. Все, увеличиваете его на максимум. Здесь потом выходите сюда, идете... Наверх и вот категории. Смотрите, здесь нужно галочки все снять, кроме одного. Оставить только вот этот вот. Все остальное снимите. Вот так берете, все снимаете. Все эти галочки, кроме одной. Овер, вот это вот. Все. Сняли, нажали ОК. Okay.